Замечаете ли вы, как легко, когда вы чувствуете себя подавленным, впасть во все более негативный и пессимистический образ мыслей? Если вы когда-либо сталкивались с депрессией или были в ней, то вам хорошо знаком этот порочный круг, и вы понимаете, как трудно его разорвать. Ваши негативные мысли и чувства могут закрутиться в спираль и укрепить негативные представления о себе, которые просто не соответствуют действительности. В такие моменты важно попытаться напомнить себе, что депрессия может затуманить ваше восприятие и суждение. Чтобы узнать об этом больше, вот семь лживых утверждений, которые может говорить вам ваша депрессия и в которые вы никогда не должны верить. Первое: Никому нет до меня дела. Одна из худших вещей, которую может сделать депрессия, это заставить вас почувствовать себя нелюбимым и ненужным даже для самых близких родственников и друзей. Она может заставить вас чувствовать себя настолько ужасно, что вы становитесь слепы к искреннему теплу, заботе и доброте других людей. И хотя терапевты всегда подчеркивают, что людям, страдающим депрессией, необходимо окружить себя хорошей системой поддержки, депрессия может заставить вас изолироваться от окружающих и социально отстраняться от других людей из-за низкой самооценки, трудностей в общении и непреодолимого чувства пустоты, никчемности и безнадежности. Второе. Я – обуза для всех вокруг. Как и в предыдущем случае, депрессия может заставить даже самого уверенного в себе, популярного и любимого человека поверить в то, что он – обуза, которую никто не хочет видеть рядом. Ужасно, правда? Но это еще одна причина, почему не стоит верить своему разуму, когда он говорит вам подобную ложь. Потому что в тот момент, когда вы это сделаете, вы можете просто смириться и молча страдать, в то время как на самом деле есть много людей, которые действительно заботятся о вас и хотят помочь убедиться, что у вас все в порядке. Номер три. Я ни на что не гожусь. Американская психологическая ассоциация называет отсутствие мотивации к деятельности одним из основных признаков депрессии. Поэтому не стоит удивляться, что в тот момент, когда вы пытаетесь что-то сделать, даже то, что раньше давалось вам легко или то, что раньше делало вас счастливым, разбивается вашу депрессию. Она всегда рядом, чтобы обескуражить вас и сказать, что у вас ничего не получается. К сожалению, именно по этой причине у большинства людей, страдающих от депрессии, снижается успеваемость, будь то профессиональная или академическая, а также теряет интерес к своим увлечениям и хобби. В конечном итоге депрессия имеет неприятную привычку делать вас более критичным и гиперфиксированным на всех ваших воображаемых недостатках и недочетах. Номер четыре. Я никогда не буду достаточно хорош. Почти каждый человек может почувствовать себя недостаточно хорошим, когда он находится на низком жизненном этапе, но депрессия может взять это временное чувство неуверенности в себе и сделать его еще хуже, усугубив его чувством неуверенности, никчемности и неадекватности. Но всегда помните, что это говорит только психическое заболевание. Даже если вам так не кажется, вас более чем достаточно, такой, какая вы есть. Номер пять. Это неправильно, что я так себя чувствую. Одним из самых вредных заблуждений, связанных с психическими заболеваниями, является поразительная неосведомленность людей о них. Многие люди до сих пор думают, что депрессия – это все в их голове, и что люди, страдающие от нее, могут просто выйти из нее, если очень постараются. Но не позволяйте своей депрессии или кому-то, кто ее не понимает, пристыдить вас, заставив думать, что это неправильно, что вы чувствуете себя так, или что это ваша вина в депрессии. Психические заболевания – это очень серьезная, очень сложная и очень реальная вещь. У современных психологов до сих пор нет убедительных ответов на вопрос о причинах этого заболевания, поэтому важно не судить себя слишком строго. Номер 6. Без меня им всем было бы лучше. Согласно недавнему исследованию, проведенному Национальным альянсом против психических заболеваний, уровень самоубийств и депрессии тесно связаны между собой. Люди, страдающие депрессией, чаще пытаются покончить с собой или испытывают суицидальные мысли. Это происходит потому, что депрессия может опустить вас вниз и заставить думать, что вы ничего не стоите, что ваша жизнь ничего не значит, или что людям будет лучше без вас. Но, пожалуйста, никогда не слушайте эти ужасные мысли. Вас бы здесь не было, если бы вы не были нужной вселенной. Ваше существование прекрасно и уникально, и ваша жизнь всегда будет стоить того, чтобы за нее бороться. И номер семь. Бесполезно обращаться за помощью, потому что мне никогда не станет лучше. Справиться с депрессией нелегко. Ежегодно в США депрессия диагностируется у одного из десяти взрослых. Но знаете ли вы, что из 17,3 миллиона человек 71% испытывают сильное расстройство, и только 19% из них действительно обращаются за лечением? Помимо распространенной неосведомленности и стигмы в отношении психических заболеваний, основным барьером, удерживающим людей от обращения к специалисту для лечения депрессии, является убеждение, что в этом нет смысла что выздороветь невозможно, что они будут чувствовать себя так всегда. Но на самом деле свет в конце тоннеля есть всегда. Более 80% тех, кто обращается за лечением депрессии, поправляются и в конечном итоге выздоравливают. Так что не позволяйте своей депрессии обмануть вас. Обратитесь за помощью, чтобы выздороветь. Показалось ли вам это видео познавательным? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Кроме того, не забудьте поставить лайк, подписаться и поделиться этим видео с теми, кому оно может быть полезно.